Я в кастре я в кастрюал. Я в кастрюлю. Мне mm. <laughs> Не говори, ну oh, okay. yeah. okay. yeah, okay. Никам. <толкнула> <толкнула> They've got to. Я в А ну Ну, no. это, Оооо, аккуратно. Ооо, подожди, что-то в Ты, ты, поговори с ним. Ты что-то не хочешь поговорить? Пойду-пойду, пойду-пойду, пойду. Пойду к ней. Пойду EYU KATIN PEP You look at them не Marche Имэ пока variance, не припекла не пропало